Кливленд, в котором вернулся Леброн Джеймс, в которого пришел э, топовый тяжелый форвард Кевин Лав, э, будет очень сильной силой на востоке, не дом, доминирующей. Но Чикаго э, с их глубиной, с их э, сильной стартовой пятеркой, которая сильнее, чем пятерка Кливленда, они выглядят пока, по крайней мере, на момент начала сезона, они выглядят перспективнее, чем «Кавс» и имеют больше шансов на то, чтобы выйти в финал NBA этого Востока. Как оно будет, сказать сложно. Состав у Чикаго очень сильный и, в принципе, если не произойдет ничего сверхординарного и если восстановление Роуза и наборы его оптимальных кондиций произойдет очень быстро и никаких рецидивов не будет, то Чикаго будет доминирующей силой на востоке. Команда Леброна Джеймса с Кевином Лам, с Кари Ирвингом против Чикаго Роуза, против Чикаго Джеки Мано, который наконец-то уже официально всем доказал, что он является одним из немногих центровых в НБА, которые одинаково влияет, одинаково сильно влияет на игру своей команды, как на своей половине площадке, так и под кольцом соперника. В команду пришли очень сильный амбициозный Газоль. В команду пришел Николай Миротич наконец-то. Если Роуз избежит тех дурацких травм, которые у него были, и сохранит свою форму на конец сезона, то я бы поставил, что именно Тикаго будет бороться с лучшей команды Запада. видео.